Так, суперкод, давай. Mm -hmm. Я вижу здесь непробиваемое стекло, mm -hmm. поэтому здесь нужен будет твой катаклизм. Mm -hmm. Давай, давай быстрее, быстрее. Mm -hmm. mm -hmm. да, ты ты что тут сидишь? Ай! Mm -hmm. И ты кто? Кто? Где? Какой? какой сейчас год? Ты тысяча двадцать второй вот я по адресу а? так ближе и мини-блок мини не вода привет а ты кто да я иде... у меня алекс. вода это там вода алекс без разницы а алекс ты где воду видел из будущего просто у тебя глаза я, я, я короче сделаю это... такие водные короче на вас же недавно нападали Адриан? адрианы у -у -у. да нападали Короче, я хотела отправиться к вам, помочь, потому что это будет очень плохо. Ну, тут один из Адрианов, не помню, не помню, какой цвет, затащил меня в эту ловушку в будущем. Да. Ага. Нет. И да. ты... Ну, короче, я отправилась с прошлого, с прошлого, и меня вот сюда заточили. А, так и вот. вот это твоя а, книга. Хот... Вот это твоя книга. Да, я успела отправить послание. М так, вниз. Я не помню, Т я, я так долго встала... То, что уже забыл. Ну это да. ты, наверное, потому что мы тут нашли тебя вот никогда бы не подумал, что за банком есть вот. какая-то девка лежит. Да. Слушай, э, скоро придет помощник Адриана, я человек, я который, говорит, Адриана, который а, может... именно из-за этого Адриана появились, ну типа за этого человека появились другие Адрианы. Э, вот. Это Тайм -теггер. Он придет сюда в какой-то какой момент. Я точно не знаю. Но талисман через кролика Интимия. сломан, поэтому мне понадобится твоя шкатулка. А, ну, шкатулка не твоя, а именно у кого шкатулка. вот. И мне, нужно, мне нужен талисман кролика, чтобы мне дали, потому что мой сломан. А чё он сломан? И, а, Адриан, который вот именно тот Адриан, который там был, мне его сломал и за этого поместил меня туда. Так бы я трансформировалась и уже бы давно путешествовала, но он сломанный. Он к вам не может вызваться, и если использую, будет как с павлина. Ну ты давай мне его сюда, а я тебе дам шашкатулки. А этот я куда-то... А, а этот я отправлю мастеру Фу. Он должен быть у меня. Ты когда снаружи временную парлич. Я потом с ним а, уйду. А-а-а. Нужно может... у меня лежать. Ладно. Ладно, пойдемте. Отсюда выбираться надо. Если что, представьте меня как старшая сестра Алекса. Алекс. Да. Старшая сестра. Так, так Так я и есть Алекс. Алекс, надеюсь, все поймет. Ну, то есть, она промолчит, она не задаст. Что тут? У тебя есть чем закрыть? Что это тут за трещины везде? Все, пойдем здравствуйте так, да. да да да привет здрасте так идем в... пойдем я тебе покажу где вот, ты будешь это меня ждать новый город так за мной вот сюда котик может быть ты тут останешься немного, немного? нет да? котик, котик mm. со мной будет так, ладно, а? идем наверх. И вот сюда. А через простый выход нельзя. Я думаю, Лен принесет. Ой. Ладно, помню. заходим. Прыгай. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Прыгай. А? На один раз спускайся. А? Все, сюда. так и вообще ой мастер фу здравствуйте э, он, он это он у меня привет да да да вы же недавно того самого ой, конечно, а, не а не не так сейчас да, я принесу да, да, талисман покажи здесь да, да я, знаю, я в будущем благ я все знаю нельзя чтоб меня увидели как я беру талисман со шкатулкой тут и есть всякие бражи суперкот иди сюда я тебе открою двери приходи так все побудь здесь а я пока нормально так а я пока возьму талисман блин мне надо где-то Так, все, я пошел за талисманами. Хочешь погадай, котик? Давай. Mm. У много детей у тебя. Нет, детей у тебя долго времени будет. Потому что сам не будешь ходить. Потом я вижу у тебя светлое будущее. Очень светлое. Но потом тебя прибьет одна девка. Так так, так, так, потому, так, так, так, так, так, так. Я путешествую по времени. Боже. Где он? Так, талисман Банникс. Приятный и выметаемся. Ушел с концами. Фу. Я вам у вас а, скоро будет. О, я вижу, как у вас с Марьяной скоро родится ребенок. Моя тяжелая. То шесть лет. Ну, да. Он вообще до трехсот проживет. Ты не не можно А, пойдем. Мне показалось. Закрой двери. Двери закрыть. На. Наконец-то. Флайф, Так давно тебя не меня... видела. Ой, у меня была морковка. А, пушить. у тебя морковка пушить, есть? Морковка. Давай. Ой. Так, пух, часовой. Наконец-то. А, так давно не трансформировалась? Пистолет. Ну да. Так. так. скоро придет Энтегер. Он захочет забрать э, твою силу, чтобы потом э, вернуть Адианов. И он будет что-то искать, что-то зеленые. Вам что-то говорили про какой-то талисман зеленый? Зеленый? Карапас? Да. Нет. да. нет, он не слышно. Про него говорил какой-то чел с белым глазом. Спи. Какой зеленый талисман суперкот ты знаешь? Его... Я тоже Вы могли. его вряд ли видели, когда нибудь Его воскресили какого-то человека, он вам что-то не говорил про какой-то талисман. Воскресили? Создатель? Вы можете... Да, он говорил про какой-то же вам зеленый талисман. Клевер, вроде а, а, Ну и что? будет его искать. Талисман... Ну, он будет его искать. Он где-то есть. И что В этом прилагает. времени где лежит талисман Клевер? В этом времени? Ну, вам как минимум... Нужно Нам спросить. надо его да, найти. Да, есть, есть талисман Клевера, который дает друг кое-какую силу. Но если я вам скажу, то это нарушит паралич, Поэтому я не буду говорить. Он ну, очень не надо... Что-то типа талисмана Павлина. Талисмана вот. Павлина. Ладно. И ну, поверьте, так талисман очень хорошо спрятан. Так, выходим. Ой. Выходим. Привет, я посмотрел город злодеев. Нет. Но это пока. Он может телепортироваться.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 Самое Давайте логичное, что там... будет, если я поймаю, я отведу к взрослым. Я отведу вас, их к взрослым вам. Там они быстро расправятся. Ой, это... Самое логичное. Ж, ты да. Это за балбес. Кто это. А а да. Да. -то, -то, -то, вообще, я только что сказал, кто это сказала. тайм -тегер. тайм Тейгер из будущего. Да придурок. Я его не вижу. Да, какой-то... Да, у него. Ну привет. привет. Что это? это за фигня? Я на ночь вот уходил, проверял весь Париж на злодеев. Он пришел позже. Нара. -а -а. Ну сейчас день разница есть? Розы, огня. Его бесполезно, он, он телепортируется вообще и бесит за меня. Что? Да, тут какие-то Это... штуки. Это его телепортация, но их ломать нельзя. А, не... будьте, не ломайте их, а то потом отправитесь куда-то неизвестно куда. Куда Баникс ну, Мы его так никогда не поймаем. Я вас уже не достану. Так, так а все. И... Баникс пришла, и пора не тебе... вступай. Баникс. зачем ты здесь поставила норву? Эх, не Помните. лезь, она сама разберется. Точно? Не лезьте. не лезьте. Не лезьте. Не лезьте. Не лезьте, мальчик сама разберется. Ой, дым. Дым. А, понятно, спуши, спуши. Не ну, лезьте. Привет. Привет. Я тебя проведу к взрослым, <смех> которые тебя отпинают. Конечно, моих желаний мои всегда объяснили. не трогать. Уйди, Отойдите уйди, от канары, Брысь! По-другому ты не понимаешь! Ваник, Пришлось поехать! Я пойду ловушку и больше не выберешь Уйдите. Уйдите от канары! Уйдите от канары, Ваник, тебе не кажется, что это слишком уже? Это, моя... это канал. Нет, отойдите от камер. Я не желаю. лезьте, я, я, я, я, я, заставлю, я заставлю все его Это порталы, вы... и не путешествовать. Ай! Ай! Полетай. Не да. Да. Полетай Получай! Аникс, прекрати! Ты на весь город своей фигней сломаешь. Потом я дотрассулируюсь, а ну что пропадёт. Мы Жизнь. передвигаться не можем. Хорошо, да. я вам дам время, да, я передел... полез? Да, кош, лучше тут лучше... Пусть, кажется, Нет, что Да, она опять. Же, не она так, отойдите, не с справитесь, я сама его просто Я отверну, не могу стоять на месте и играть в пушки-мушки. Мышки, да, кошки, иди себя, сюда. Кошки-мышки. Или сейчас ты я сейчас ним Так, уйдите, кошки-мышки. Снай ёлки -папы. Все. Вмешайте до вас, до вас там, да. Просто я стойте и должны смотреть. просто стоять на одном месте и ничего не делать. Да. да. Это наша Дракош, работа. Пойми, Дракош, не, ну пойми, пойми. не, ну я так не могу. Можешь. Дракош, нет, нет, ты хуже сделаешь. что, Шила, что ли, так, в А меня куда толкнуло? Где это? Вы его не победите Дырка так, так мне нужно Я отправить его в прошлое, если он сейчас же не, не попадет, мы покажем, я его расстреляю. Что я делаю на крыше? Борис, не, я не кажется, что это уже перебор? Барикс. Есть, у меня есть, мне, конечно, не кажется, барикс. чтобы он попал, попал в мою нору, видишь, он может телепортироваться. Да ты за... дракон, я сейчас тебя лечу. Вот вы... Теперь мы играем, теперь стой, мы играем догоняться драконом. Стой. Дракош, стой. Дракош, стой. Не показался ли он попал? Не показался ли я попала в него? Мимо. Стой. Дракош, стой. Дракош, иди сюда. Дракош, дракош. Посмотри. Я так ветер, я могу быть он через ветра. Я, летят, я Ты будешь чуть чистку. Банец. А этого ты дракона как, в, какой нору. в нору, в ты все попал, и не найти. о боже, боже. что за хаос? Митя спас. ты это дракона, он должен сидеть, там был, он мешает всему, всем моим планам, Дракош, я понимаю, ты хочешь помочь, дракоша, стой, Ой, так, все, попал. Или мне кажется, да, Все. Сейчас он отправится к владельцу. Ну, сейчас он будет пока путешествовать. Там попадет. Мы ничего не делали. Все, в принципе, все. Я могу идти. До свидания. Нара! Сейчас я пойду объясню, и там все искаю. Отправляйся в Ледниковый период. Пока. Да, пока. Где Балекс? А я с ним разберусь. Ай. Не разобрался. Не я. Так. Ну... Ну, тебя раз, что, всё что да. так. У тебя, у тебя норы что, просрочены. Туда... Вообще все не так. Туда... Да ты что? Я ж не вижу. Вот если б вы не мешались мне, мы тебе не мешались. Вы мешаетесь. Я думаю, вы таинственны и по вам стреляю. Углу, я углу, использую. Да? У меня есть еще шанс баникс. Одного меня... человека приплюснула, сейчас я этот... О... Стал, потому что кролик скоро улетит. Новый... Я уже улетел, я в лед Николам переудет. Там было круто. Я, я не тот тип, как -то сказал. Так. Что у тебя за шанс? У меня есть еще один шанс. Это супер шанс. и что? Матыга, чем тебе поможет Матыга? Спахнем землю. период Тут так круто. Да убери, мне не видно моего супер шанса. Тут так красиво, ледниковый период. Куда я падаю? Ледниковый период? Я был в ледниковом периоде. А я был в Египте, кажется, или что это было? Не мешай мне. В Египте там лучше, кстати. В Египте обслуживание лучше. Тут я использую другую Нару. Понял? Мы а что будем? Просто будет. стоять и ничего не делать? Или это был конец? Да, конец. Иди. да. Что, Я могу вообще? помочь кому-то. Вот, вот, если хочешь, ты можешь, можешь. Ладно, вот. суперкот, иди. Нам надо, будет... нам надо будет, нам надо будет сдаться. Э, Банникс, это что? тебе в честь моего поражения. Что? Мы отдадим а, свои посланники. Уйди, уйди. Зайдите, тебя, зашли правда. и замолчали. Я, дайди, дайди я, тебе отойди, отойди, отойди, отойди, я тебе мозги исправлю. Быстро ушел, я тебе сейчас вставлю. Все. Отойди, отойди. Зашел, сказал. Все, дракон. Тебе мозги Нам, мы, мы нет, сдаемся. Давай, нет, так нельзя. Не не да, да, да. Давай нет, про... нет, идем, идем. Супер шанс я тебе дал. Да. Не надо, мистер Бакс. А ты... Нет, мы пойдем вон туда, подальше. Вот сюда. Мы встанем на эти точки, а ты встань на ту. Я да, думаю, ему воски да На встань. вот эту, встань точку. Или не надо? Именно на эту. Ладно, Суперкот, давай последний раз попрощаемся. Перенеси, пожалуйста, мое место Конечно. вот сюда. Хочу быть наравне с ним. Поставь свою метку здесь. У меня нет. А, ну, поставь вот тут метку свою, давай. Ну все. все. Давайте, давайте. Ладно. Супер Мы были хорошая команда, и поэтому. Быстрее! Мы прощаемся. Подожди. Мне Я... все равно минута осталась. Ладно, код. Надеюсь, меня Нет. простят мои. из. Нет. Прошлого, будущего, настоящего. Не понял! А -а -а. Бегела, я предлагаю присоединиться Бегела, к этому позору кидай супершанс Я разрешаю всем Пойдем. вам присоединяться Можете все присоединиться Можете Элита, Баникс, мой супершанс, Быстрее. Ли. А теперь Ой, надо вытащить его эту фигню Давай, Бед я могу ходить Оно отдал, Оно отдал скорых, так хорошо Дракон, Дракон. Дракон, ты где? Драк... Мне нужен дракон твой... Драк... А, дракон, Ладно, ты, ты, я сломаю. Ну, Пора Ой. изгнать демона. Где? Быстрее, лови, изгнать... демона. лови демона. Попался. Лови демона. Попался. Чудесный мистер Бак. Видишь, вот Баникс, мы справились. А ты свиня, свинка. Ты суперкотик, а, суперкот, точнее а, пегас и дракончик. Ай, так. Кстати, мне нужно кое-что сделать. Вы, если что, потом забудете это, так что на секундочку. Вы кое-что забудете, вы потом это забудете. Ладно, где трансформация? Лав, отрекаюсь. Это ты да. Вы вот. это все забудете. И потом потому что не вы, восстановили, вы восстановили, мой талисман кролика. Спасибо. Лав, по часовой. Все получилось. Всё. Все, мне пора. Что? Получилось. По так, все, да, мне пора. Мы с тобой, Крис, уйдем. Бега, составь себе, заходи, пока талисман. Заходи. Пока зайдет кто-то в портал, убью так то то то Привет, то то то то то так, Ленька, пойду посижу на, посижу на лавочке